Кстати, подпишитесь, пожалуйста, на мою рассылку ВКонтакте. Так вы сможете вовремя получать уведомления о новых оповещениях на э, моих каналах, э, о новых роликах и стримах. Пожалуйста, а то в YouTube очень плохо стало распространять уведомления. Из-за этого канала очень... стал мало набирать просмотров. Пожалуйста, подпишитесь. Всем здарова, с вами Дидор 94 4 Сегодня у нас реакция на Крейга. Канадский спецназ Call of Duty Modern Warfare. Ролик короткий, сразу говорю. Почему обычно он такой же длинный, как у Мармока, бывает? Дайте смотреть. Как только игра вышла, мы сразу же решили залететь в нее, но как выяснилось, да. нынче в первый день не поиграешь. Ты, типа, Народ много. Что, у кого я слышу, эти дикие звуки какие-то. Хотя как на 4 она не вышла. Сань, ты может купишь нормальные наушники, чтобы мы не слышали, что у тебя там играет, а? Тебе дать номер карты. Тебе дать в жопу. Yeah. Yeah. Звучало yeah. не так, как я представлял себе это в голове, но да ладно Грубо как-то было, блядь, не знаю Повтор Да не-не-не-не Я какую-то новую еще ошибку выдал Я имею working on работаю in PC Same here, mate. I'm in Sydney Кто-то на английском играет, видимо Блин, в Сиднее сейчас все за кенгру гоняются, и не до Call of Duty просто Они, блядь, до сюда волков убегают, блядь на следующий день все, что мы хотели, это открыть посылку и посмотреть наконец, что внутри нее. О, Саня, есть идея. Слышишь? Давай, подходи сюда ближе. Снайпери охло, а я буду держать спинку, блядь. Кстати, неплохая идея. Если шотганчик есть, то это вообще огонь просто. У меня пулемет. 14 минуты, блядь. А вы тут сидите, я пошел к вам. просто Нормально Кто-то турель встал, вообще? Надо что-то придумать. Как набить 3 килла? Это же довольно просто должно быть. Да, тройк сложно трейхабить. Бля, у меня тут Нет. такая что? ситуация. Ну блин, что поделать. Скорее 3 кила будут самому Крейгу. Посылка, посылка готова. Так, я хочу просто увидеть, я не хочу даже использовать. Я услышал, где тебя убили, побежал туда и соснул все. Здесь вражеские ВВП! Я не подниму свое, да? А где он, где Молю, сбейте я свой ВП. Игорь, Андрей, надо ты говорить, ты дал моего бракувая. Да я не могу! Он не успевает взять его, его расстреливаю, что я И я с другой стороны реснулся. Вас посылку срочно вызываю просто. ВВП для падения. Никак не раскроет посылку. Боже, лишь бы успеть все это сделать. Да давайте хотя бы посмотреть, что в посылке выпадет, ребят. Нет, что это было? Так и не раскрыл. И решили тащить. Щиты. только в контри они работают как надо. В шутерах. Ничего себе! Я прям на выходе поставить. Просто затолкать щитом его. Это же его не убьет, по-моему. это в спину получается. Догнал не, это чит, это просто какая-то, блядь, тупой лахуя нахуй. Убедить. Чувак просто был чит и бегал всю... Что за крики на заднем фоне, понял, Перезарядка. У меня сам этого не ожидал, что кто-то выбежал. Смотри, блядь. как это сбить эти крысы просто уже невыносимы они повсюду все время где-то сидят их снайперят сучки вася вот гнидыч сидит Матерь. тут кнопки она, нажимают он даже не видишь что перед ним тут стоит да uh, что uh, Vassie, он его убил Но что ли я качаю, Куда, нахуй? ну заходи саня уху. давай А, лол я качаю blackout Ops 4 не то качает. Это предыдущая часть. А, не хотите бокал сыграть? Нет, я пас, я что то вообще. Ладно. Потом докачаю. Надо бомбу защищать, знаешь, на какой-нибудь. Защита, блядь. Вот и пришел, блядь. Чисто запитая, блядь. Смотри, показываю, Один раз. Давай. Раз. King Серг нахуй. Надеться да, зрителя, да? За кого Крейк играл? За Ленс за Колицию? Вот эта ракетница, сука! Ого! Как это только говно стреляет! О! О, пошла! Сука, где она? Куда она полетела? туда. Ладно, твоя круче была, признаю. И все. Что-то как-то мало он набрал материала для ролика. Я не знаю почему. В ну, принципе, прикольно. Вот момент, почему не мог никак открыть эту коробку, которая ему скидывает Ящик вернее этот. Как не подойдет, то его убивает. Ты упадет не туда. А то уже моя игра закончилась. Да что ж такое это? Ладно, если вам понравилось смотрите, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Если мне хочется не пропустить вступайте в группу Подписывайтесь на Крейга. Видите на другие мои каналы соцсети. И до следующего видео.